Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу, как недобросовестные участники гражданского процесса обходят обязательное правило о направлении искового заявления и приложенных к нему документов ответчику, и какие действия нужно принимать, если это произошло. Правило, определяющие подачу искового заявления в суд в гражданском процессе, установлено одним процессуальным законом – гражданским процессуальным кодексом, которым необходимо руководствоваться во всех гражданских делах в судах общей юрисдикции. Пунктом 6 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса установлено, что к исковому заявлению прилагаются уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам участвующим в деле, копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационной или коммуникационной сети интернет. То есть видно, что закон не устанавливает, каким именно способом истец предоставит ответчику искового заявление и приложенные к нему документы. Так как вопрос предоставления ответчику документов до начала судебного процесса в полной мере не отрегулирован, у некоторых отцов возникает возможность злоупотребления своим правом на обращение в суд, в обход пункта 6 статьи 132 гражданского процессуального кодекса. Например, естественно, подает суд исковое заявление и прикладывает в качестве документа, подтверждающего направление ответчику иска и приложенных к нему документов, почтовую квитанцию о направлении в адрес ответчика письма. На квитанции виден трек номер почтового отправления, и суд может проверить почтовый отчет на сайте почты России, хотя делать этого суд не обязан. Но самое главное заключается в том, что по почтовой квитанции суд не может установить действительность направления ответчику искового заявления и приложенных к нему документ. Может быть, естественно, правил в адрес ответчика не исковое заявление, а требование, то есть другой документ. Например, по делам взыскания взыскании задолженности по кредитным договорам, когда долги граждан были куплены у банка индивидуальным предпринимателем или организациями за пределами срока исковой давности. Такие взыскатели часто пытаются обмануть должника и суд направляют в адрес должника не исковое заявление, а требование погашения задолженности. Суду предоставляют только почтовую квитанцию, из которой невозможно установить, какие документы были направлены ответчику. В данных спорах досудебный порядок не предусмотрен, поэтому гражданин может даже не узнать, что в производстве суда в отношении его возбуждено производство. И если гражданин не получит судебную повестку, то суд, применив правила статьи 165.1 Гражданского кодекса, юридически значимые сообщения, считает, что гражданин уведомлен на начале судебного процесса в отношении его. Следовательно, если бы гражданин-должник знал о направлении в его адрес искового заявления, он бы возразил против иска и заявил о пропуске срока в давности, применимой по спорам о взыскании денежных средств за пределами срока в давности. А так, должник получил не иск, а требования от кредитора, и узнать о том, что в отношении гражданина началось судебное производство, он может только после получения судебных уведомлений. Мне известно, что по таким спорам были случаи, когда ИЦИ, кредиторы, даже вытаскивали из почтовых ящиков должников почтовые уведомления, чтобы должники вообще были не в курсе о возбуждении в отношении их судебного производства. Поэтому, чтобы для гражданина не было сюрпризом об открывшемся в его отношении исполнительного производства судебными приставами исполнителями миллионов на 5 за долг в 100 тысяч рублей, взятым в банке, который 10 лет назад прекратил свою деятельность, единственным способом гарантирован и своевременно узнать о возбуждении в отношении такого должника судебного процесса, вижу мониторинг районного суда хотя бы один раз в месяц на предмет возбуждения гражданского дела. Возникает вопрос. А почему в таком случае суд принимает производство дела, если суд не убедился, что гражданину направлено исковое заявление, а не какой-то другой документ? Ведь написано же в пункте 6 статьи 132 Гражданского операционального кодекса о необходимости направления другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. Значит, истец должен предоставить суду доказательства направления ответчику именно искового заявления, а не просто конверта, в котором может оказаться не тот документ или пачка чистых листов. Нам нужно знать, как суды трактуют и применяют эту норму. Практика высших судов указывает на то, что суд первой инстанции не вправе оставить исковое заявление без движения, на том основании, что в не предложена почтовая опись вложения, или расписка о получении искового заявления наручным способом а приложена только почтовая квитанция, а направление в адрес ответчика – почтового конверта. Суды высших инстанций обосновывают эту позицию тем, что по общему правилу действует презумпция добросовестности поведения участников процесса и исходят из того, что пункт 6 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса не требует в обязательном порядке предоставления исцом сведений о получении иска. А указывает лишь на необходимость документально подтвердить направление искового заявления и приложенных к нему документов в суду. Например, в определении 8-го кассационного суда общей юрисдикции суд указал, что опись вложения, почтовое отправление с объявленной ценностью не может служить дополнительным средством проверки соблюдения сум требований пункта 6 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса. Наличие в описи вложения не свидетельствует о безусловной добросовестности отправителя и достоверности факта направления другой стороне именно тех документов, что в ней указаны, поскольку при составлении описи вложения у почтового работника не имеется обязанности проверять содержание направляемых отправителем документов. В соответствии со сложившейся судебной практикой направление искового заявления и приложения к нему в адрес ответчика заказным письмом является надлежащим способом исполнения обязанности предоставление описи вложения уведомления вручения вручении и отчетовое подслеживание, имеют рекомендательный характер и осуществляются по желанию ИЦА. Таким образом, на практике суды принимают от ИСО исковые заявления, которым приобщается единственное доказательство о направлении ответчика искового заявления в виде почтовой квитанции о направлении письма в адрес ответчика. Что делать ответчику, который получил от ИСА неценное письмо, то есть письмо без описи вложения? Нужно смотреть, какие документы им получены. Должен ли соблюдаться это судебный порядок по такой категории дел. Например, если это претензия по спорам о взыскании задолженности за пределами сроков исковой давности, здесь не предусмотрено судебный порядок урегулирования спора. Поэтому, получив не иск, а претензию или требования по такой категории дел, сразу нужно проверить сайт суда, не невозбужно ли в отношении вас судебное производство. Если оно возбуждено, записываться в суд на ознакомление с делом ознакамливаться с делом, способом фотофиксации и на основании этого вырабатывать правовую позицию, в которой можно указать суду на недобросовестное поведение стороны. В арбитражном процессе дело обстоит так же. Как разъяснялось в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с введением в действии Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, документами, подтверждающими направление искового заявления и приложенных к нему документов, могут быть почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, расписка соответствующего лица в получении направленных врученных ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных к нему документов. Буквально несколько дней назад в адрес организации, которую я представляю, обычным заказным письмом поступило исковое заявление без приложенных к нему документов. Поэтому я был вынужден писать ходатайство в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для того, чтобы меня ознакомили с делом в электронном виде. О том, как это делается, я рассказывал в отдельном видео, которое называется «Как ознакомиться с материалами арбитражного дела через интернет». Сегодня мне на электронную почту поступил код для ознакомления с делом, и я уже с ним ознакомился. Но возможность ознакомления с делом в электронном виде пока имеется только в арбитражных судах. Суды общей юрисдикции отстают в этом отношении. В любом случае, согласно сложившегося порядка, добросовестные участники гражданского и арбитражного процесса всегда направляют исковые заявления и приложенные к ним документы в стороне спора и предоставляют суду доказательства в виде описи или отметки на, о наручном вручении. Это является правилами хорошего тона, и когда отдельные стороны под видом экономии 100 рублей на отправку письма с описью другому участнику процесса начинают доказывать суду, что это законно, Этими действиями они себя просто дискредитируют. Поэтому рекомендую направлять все с описью, так чтобы у суда после получения вашего иска и приложения к нему не возникло никаких сомнений в соблюдении порядка направления другим лицам, другим участникам процесса необходимых документов. Надеюсь, что видео было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго.